Василий Тропин. Девушка с горшком роз. Сегодня с кустом, а завтра с мужем в новый дом. А завтра служим новый дом.